Привет, я Шок. И сегодня мы сыграли на карте Тест 2 с очень интересным сценарием. Мы повторяли один и тот же раунд на протяжении всей грёбанной игры. Сегодня мы увидим, насколько это работает, можно ли выигрывать игры с таким расчетом И в какой момент противники поймут, что что-то идет неладное. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под этим роликом, если вам нравится такая рубрика. Но ну, а в комментариях напишите, на какой карте записать следующий выпуск. Пока мы еще думаем. Желаю приятного просмотра и самое главное, аппетита. Приступаем. Ребятки, мы сделали изменения. Мы поняли, что играть под А это убийство И сейчас будем играть под Б Кто что делает Я кидаю смог на двери Занимаем такую позицию После чего целимся вот в это пятно И кидаем И после этого кидаю две флешки Вот по этому пятну Раз и два Брат кидает у нас смог в окно После чего накидывает флешки Смог кстати не из простых и флешка просто об стенку. Плюс В у нас смотрит нижнюю темку. И после чего накинет флешку на выход. Супер кидает смог на танцпол. А Денжир Фул дополняет этот смог и занимает левую часть танцпола. Давайте посмотрим, как это все выглядит общей картиной. Раз, два, три. Выглядит все очень хорошо, ребятки. Пролагаю начинать фестиваль. Кстати, прямо сейчас мы разыграем 3 АК-47 пульства красок. Все это проходит в моем Телеграм-канале, ссылка есть в описании этого ролика. Давайте работаем, команда. Команды. Так, давайте на пистолетке. Надо нижнюю темку законтрить. Не, не забываем, законтрить значит не пушить, а просто законтрить. Все, кидаем, раскидываем. Флешка от стенки. Ждем, пока все рассеет. О, полетели ли флешки. А это Б, Б, Б, Б. Никого нет, Реально? Говорю, они, походу, они думают, что мы будем всегда играть на, я понял. Еще один, еще нет, аналогов больше нет. Но... Молдцы. Давай мид запушим себе. А, фулба... Ну, весь не последний день, мы мидойдим. будем Не почта, что-то... Так, не очень контролируется. Гоу, гоу, гоу, гоу. гоу. Тешка, а, тешка, сзади, тешка. сзади все, трое, сзади трое, все. Трое. Да хоть кого-нибудь! Ну вы почему ни одного не убили? Давайте. Да все, просто кидай. Я не могу. Чел, тут я впервые в жизни это вижу. Я это вижу впервые в жизни. Они на Титанике все. Чего нижние? Класс. Псих, тогда мы с тобой халдим. Помнишь, Тиспау? Остальное братва по углам. Где они им страшно. Давай на минуте пойдем. Ты чё, боешь что ли? Они там закатовку какую-то бэ сюда делают, слышь. Снизь б, снизь б, похуй, брось мит, брось мит, брось мит, снизь бэ. Все, кидаем, кидаем. Ну да, они закатовки делают. А флажка он... полетела. флажка вторая полетела. Вот, вот, вот это флешки, вот это. Плен, флэн. Пулашень все в байде, Да, да, без шансов здесь было. жесткие флешки, они тоже работают. Готовы? Да, да, да, давай, да. Да, значит, они делают, Стоит, блять. Да ты ясно, я не стоит. Ну че домики, блять! Можно уходить, можно уходить. Можно, можно, можно. Молодцы. Окно, окно. В маке, может быть. Молодец. Понял, они, блядь, заготовку. Слышь, возьми молик, Ром. Возьми обязательно молик. Это Они там поняли, я выхожу, они там все стоят, блять. Они умные, все, они поняли. Да, смотри, кидает туда, где кидаем. Дай молик, срочно. Дай молик, они топают там. Дай молик, дай молик. Он второй кинул. давайте раскидываем, раскидываем. Давайте, давайте, раскидываем. Давайте, выходим, уходим. Где он? Сверху, но 6-й. Молодцы, в, молодцы. А их, бля, за... <соцентричные> <соцентричные> <соцентричные> Раз, два, три. Пусть, пусть, пусть, пусть, пусть, пусть. Рас, О, Неги, плюс он в поле А, путь, еще? Блядь. Ну нижний, блядь, сюда. А, Пора флешки ломки, я считаю, потому что они в пятером тут. Они два нижние и три верхние были, 10% сейчас. И сразу, и давайте, и сразу, плюс В обратно. Все, в плюс брат, в плюс брат. <с -вай> Сука. Бля, интересно играет. Это ломка, это ломка, Четыре флешки, бля. Только оружие в <с -вай> руках. Дым, да? Сейчас, сейчас, кто-то будет здесь кто справа, либо слева. <с -вай> буст, буст, буст, бус. <с -вай> дайте буст, дайте буст кто-нибудь. Никого. Сразу, сразу. Давайте, давайте, давайте. А это сейчас бой будет, блядь. <с -вай> Прикинь, западен. Они реально ушли? Офигеть! гениально. Это, Бэрск, это, это та же хуйня, блядь! Два, два. А это как 5 ножей Небольшая рекламная интеграция Мы на сайте CSFL. И здесь новый апдейт это дизайн. Тут есть спойлеры. Новый режим, который совсем скоро выйдет, это батлшип. Это против игроков и режим diffuse. Давайте я вам покажу те режимы, которые уже есть на сайте. Во-первых, это краш. Все очень просто. Вы ставите любой скин, выбираете те коэффициенты, при котором вы заберете. Второй это дабл, где есть 2x, 14x и 2x. И самая главная фишка это копилка Габена. В течение многих игр копилка кушает, и в какой-то момент она может взорваться. Третий режим это колесо. Здесь дается 2x, 3x, 5x и 20 X и четвертое это джекпот pvp где каждый ставит свой скин и если ваш тикет выпадает то вы выигрываете но самое главное это battle pass боевой пропуск за каждое выполнено здание вы получаете очки и чем больше у вас опыта тем больше кейса вы можете открыть но если вы будете использовать мой промокод шок 40 вы будете получать плюс 40 процентов депозит нажимаете пополнить выбираете бонусы и здесь вводите шок 40 нажимаете применить такая вот история ссылка на CSFL есть в описании мы идем дальше Кинул. Всё, кинул, кинул, хорошо, кинул флэш Нет Они нас смочат К... Они все там, все там без шансов Блин. Блин. Блин, Блин, Справа, справа и слева, слева и справа. справа и слева На коробке Ты можешь на убить его и сразу убить носкопом второго и-и-носкопа и, второго. О, дверь дверь дверь, дверь! дверь! дверь! Окно! Прямо сейчас окно. Любая дверь. Да. Зайцом поглядит на машине. Пушит, пушит, пушит, пушит. А это... Просто, блять, команды. Самая интересная игра в жизни, блять На, 4 флешки Кинул, долгий скинул, раз флешку Блять Пушит, пушит, пушит Слева, слева чел, слева, близко чел Тар -тар -тар -тар -тар. Найс. Ну все, мы выиграли половину Гоу, ножи? Да, пошли, алталангу Они ни раз на лоб, не пошли, вы понимаете? Всю игру не раз твари блять их надо закидывать всяким дерьмом туда блять и выгонять last round. только ножи берите да mercy. да да вообще без оружия идем Лонг. убивай убивай это фул, фул. давайте идем но максимум кто сейчас может быть это кт далеко да такие есть поставьте бомбу спокойно так нет, чудик, это структури. Это было нормально. Это было нормально. Мы, блять, непобедимую их тактику ебали. А теперь давайте их покажем, что такое лонг ебашить. Вс время? Все время! Ебашить ебучий лонг! На плюс В. Плюс В. Слышку там охуенно. Ладно, давайте фастом выигрывать эту игру. Охуенно. Слева, слева счет тип. Добить, добить, Да мне кажется я могу и вот эту взять. Она там хочет. А он за мной бежит, на ножи. Да ничего, он, он с ножом, он с ножом. Не, он не с ножом, психо, он не с ножом. Да, бро! Осталась последняя надежда на этот страйк. И да, раскид. Ну, нормально, Таша. А близко можно сидеть. Блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, двое шорт, двое шорт, летят, летят один шорт, а все, лаз-шорт, лаз-шорт все, брат, готовься передумал, стой-стой-стой ну, нож в руки, а ладно бля бля Эрик, он по всем буксе есть. Давай, я кину флеш, ты зарежешь его. Готов? Давай. Давай, кинул. Идеально флеш. Да, хуй. Бля, для ютуба, привет. Это мигдец, парни, ну, блин. Он нажимится у вас, он нажимится у на реально ножах? Да. Блять, ну давай, окей. О, я в пошли. Челка вас ждал. Эээ. Я его убил. Быстро, да? Нормально. Женя, блядь Оо! Новый симпл, Хорош! Выберите бленд, мы пойдем все в пятером туда. Сейчас они выбирают, и мы идем противоположно. Окей. все, идем в пятером. Все абсолютно друг на друга. Только очень тихо, они будут фастом идти сюда. Все, давайте. Да, это, это... Чё, они на бэс. Пойдём, идём, идём. они все тут? Ставьте, блин, Они там, блядь, сороконожкой не бануют, блядь. Там, в ходу, разделили всех общение. Мидал, мидал обходит. Либо тонов. Да, мидал. Нормально. Такая вот история, надеюсь тебе она понравилась Если ты не посмотрел предыдущий ролик на The Mirage То пожалуйста, тыкни по центру этого экрана И ты сможешь перейти на этот ролик С тобой был я, Эрик Шоков И до следующего ролика, пока